всем привет вы на канале как заработать в интернете и сегодня у меня на обзоре новый жирный кран без минималки на вывод собрали один раз заработали сатоши и вывели на крипто кошелек Faucet Pay. чтобы в нем зарабатывать проходим здесь регистрацию она несложная далее переходим вот в сам кран и здесь нам Каждый час будут давать от 30 сатош до 40 сатош. Это сейчас в интернете самый жирный кран. И он новый. Работает он ну, где-то 10 дней. Если мы посмотрим по домену. Данный домен зарегистрирован получается 19 числа. Ну 11 дней данный кран работает. И вот сейчас мы выйдем на главную где тут главное в аккаунт сейчас мы зайдем видим на балансе у меня 39 сатош я могу нажать кнопочку вывести прописываем здесь пароль «Фауцитпей» и нажимаем Итак, видим 39 сатош все уже обработано перезагружаем страничку видим кранчик платят, он новый кому он интересен ссылку я оставлю в описании также есть подобный кран здесь я зарабатываю с вложениями, я здесь приобрел акции вот если мы нажмем у меня здесь 164 акции на балансе у меня вот 10 10631 сатош и сейчас давайте я также с него выведу если мы здесь Перейдем во вкладку Faucet. Этот кран раздает от 2 до 6 сатош. Это в 10 раз меньше, чем этот кран. Также на этом кране у нас еще есть конкурс рефералов. И здесь также можно купить акции. Сейчас я вам покажу, как покупать здесь акции. Я наверное себе сейчас прикуплю. Сейчас мы выведем с этого крана. Переходим вот в Dashboard. Все краны будут в описании, кому они интересны. Нажимаем здесь "Вывести". Здесь выбираем сумма 10 1631 сатоша, пароль и нажимаем кнопочку. Итак, видим вот э, обработка Моя заявка. Ну, давайте сейчас немножко я подожду. Я продолжаю данное видео. Первую часть видео я записывал 5 дней назад. И за эти 5 дней я вот получил выплату 10 10.631 сатошу, 2420. Также на балансе у меня накопилось 3572 сатоши. Нажмем здесь вывести. Здесь пароль. Faucet И кнопочку вывод. Итак, видим, вот моя заявка. Она уже... Обработано здесь подсвечивается. Перехожу на второй экран. Здесь у меня на экране 807 сатош. Нажимаю кнопочку «Вывести». «Vocit и кнопочку «Submit» нажимаем. Итак, видим. Также заявка уже обработана. Здесь я вывел вот 1056 сатош и 807 сатош. На этом кране раньше здесь был кран, сейчас его почему-то убрали. Ну здесь можно зарабатывать, если вы хотите без вложений, просматривание э, веб-сайтов. И этот сайт платит сразу же, вот вы посмотрели, три сатоши вам заплатили, вы можете сразу вывести. Также на этом сайте сейчас действует акция на покупку акция Я сейчас здесь прикуплю одну акцию. Это уже будет э, за видео сейчас здесь пополню баланс на тысячу сатош и куплю здесь одну акцию мои акции здесь вот они 3000 сатош я инвестировал вывел отсюда уже по акциям 750 сатош на этом кране я также здесь делал инвестицию акции покупал здесь здесь у меня вот 164 акция и вот моя статистика вот я закидывал 40 тысяч Сатоши и 124 тысячи Сатоши. И вот здесь вот такая вот статистика. 21 мая получается, 23 года, у меня будет вот такая вот прибыль. Давайте сейчас посмотрим выплату. Разоружаю Pay, Вот они выплаты Instant. Там два крана платят. Кому они интересны? все ссылки будут в описании на этом все всем желаю хорошего дня хороших всем заработков и всем пока